с собой как отбросить все сомнения Я мечтаю может встретимся с тобой. Но проходит, жить проходит стороной Ты меня не замечаешь Вот и я весь, весь покрылся сединой Как понять, о чем мечтаешь?